Приветствую вас, львы! Давайте же посмотрим, что вам принесет месяц сентябрь. Начинается он с того, что будет образовываться благоприятный аспект между вашим домом друзей, коллективом и также вашим дальним окружением. Это благоприятные будут возможности для обучения высшего образования, получения для поступления. Или, ну, какое поступление? Здесь уже обучение. Также для дел, связанных с иностранными лицами, компаниями. И очень хорошо в этот день хорошо рискнуть, пойти на что-то новое, что-то организовать, как-то заставить себя выйти из рамок комфорта, и вы сможете надеяться на очень какой-то неожиданно высокий хороший результат от ваших действий. С 1 по 3 и с 15 по 18 будет образовываться напряженный аспект между Меркурием, вашим третьим домом, поездок, обучением, подписанием договоров и Меркурием девятом соответственно это дальние дороги дальние путешествия сюда еще подходит и юридические какие-то документы так вот в эти дни есть риск ошибиться пообещать больше чем можете по этим темам нежелательно в эти дни подписывать какие-то документы менять сферу деятельности что-то решать здесь есть риск того, что вы можете настолько сильно ошибиться, что впоследствии потом вы это будете переделывать. Особенно это касается периода там, с 13 по 15. То есть не подрасчитайте свои силы, ну и сами тоже в этот период ни на чьи обещания не надейтесь могут подвести. Также будьте осторожны на дорогах. Ну и в принципе ну здесь самое главное указание это на ошибки во взаимодействии с нашими партнерами ну вот так вот теперь 10 числа у нас будет два интересных события первое это полнолуние в рыбах я постараюсь подниму отдельный прогноз потому что она будет достаточно необычная у вас она будет касаться восьмого дома это сфера чужих денег финансов также там и сексуальные связи эзотерика кого это интересует а еще тот Меркурий, который у нас отвечает за общение, за логистику, за ментал, коммуникации. Он переходит в ретроградное движение. До 29 числа он будет идти по, по своему знаку. Вернее, до 23 он будет идти по своему знаку, а затем он перейдет в Деву. В общем, сложности он будет ретроградным до 1 октября. И что у нас такое Меркурий? Меркурий – это когда нежелательно подписывать договора, делать что-то новое, менять работу. Если будет новая работа, скорее всего, она будет ненадолго, ну, будет иметь какой-то знаете, временный характер или сезонный характер. Скорее, это знаете, будет звучать как подработка. И также покупать какие-то транспортные средства не неподходящее время и ну, любую технику нежелательно, не если можно без этого обойтись, ну, тем более, там, какие-то очень важные события, связанные с вашими близкими, родными, начинать тоже нежелательно, иначе могут быть переносы в датах, в сроках, что-то может идти не так, и это может вас немножко огорчать. Также какие поездки планировать на ретроградном Меркурии можно, если это хорошо проверенные места, но все равно не исключено, что могут меняться там какие-то даты и рейсов, что-то будет переноситься, где-то будете стоять в очередях, или вас куда-то не внесут в списки, придется где-то кого-то что-то ждать, ну вот, вот, вот этот, вот, вот, вот эти все проявления, не связаны с ретроградностью Меркурия. На самом деле, эта ретроградность, она указывает не на то, что нам нужно готовиться к лучшему, а на то, чтобы мы могли прорабатывать в себе какие-то качества, ну, связанные вот с действием этого Меркурия. Быть более сдержанными с другими, быть более ответственными. там семь раз отмерь, один раз отрежь. Ну, вот так, более аккуратными, более осторожными. Далее, с... 13 по 16 Марс будет образовать квадрат к Венере. Венера будет в вашем втором доме. Здесь, вероятный ссоры из-за денег. Ну, смотрите, будьте осторожны. Причем эта ссора может быть с кем-то из дружеского окружения и с противоположным полом. Так что, смотрите. Так, 16, 18, 20 Венера в тригоднее к урану смотрим, где ваш уран находится вернее, где он у вас находится так, эта тема связана с десятым домом, ух ты, это карьера так, сейчас проверяем 12 -й. да, значит, посмотрите удачное стечение обстоятельств для вас какой-то будет шанс, момент ловите удачу за хвост, повезет в плане денег и по, ну, в плане финансов, получение, получение финансов, правильное вложение, еще и плюс какой-то неожиданный старт в карьере или переход, или какая-то ну, смена должности, Но вполне может быть. Ну, правда, Меркурий ретро, вот он как-то, вот знаете, немножко... Значит, если вы уже как-то были когда-то задействованы в этой деятельности, или когда-то ну, работали, может быть, с этими людьми. То есть, то есть можно вернуться туда. То есть есть шанс вернуться на что-то старое. Или могут помочь люди, которых вы давно хорошо знаете. Проверенные друзья, например, временем. Ну, тогда можно попробовать, рискнуть. Ну, в любом случае, какие-то плюшки вы получите. 21-24 Венера в оппозиции к Нептуну. это ваш шестой дом. Смотрите... Можете внезапно потратить деньги на что-то или потерять их. Может быть, кто-то захочет как-то поживиться за ваш счет. Будьте очень осторожны к своим финансам в этот период. Так, с 23 по 26 Венера будет в тригоне к Плутону. Так, Плутон будет в вашем шестой, шестой дом. Класс. Я думаю, что это будет очень благоприятное и позитивное время для коллективного труда со своими сослуживцами. Можете поработать на славу и очень хорошо заработать при этом. Либо будете иметь какой-то там коммерческий успех в своей совместной деятельности с ними. 26-28 будет образовываться... От Марса, тригон к Сатурну. Сатурн будет находиться в вашем доме партнерства. Я могу предположить, что в ближайший, может быть, год, полтора, два, у многих из вас. Могли возникнуть некоторые сложности с вашими партнерами, могло быть какое-то э, непонимание, трудности, там, переходные какие-то периоды. То есть могли почувствовать, что ваш человек стал по отношению к вам слишком требовательным. Может быть, он вас э, плохо понимает, э, меньше каких-то эмоций с его стороны по отношению к вам, э, более закрытым, консервативным. Но вот все это связано с тем, что Сатурн, а этот эта планета, она все сужает, она идет по вашему символическому седьмому дому партнерства. И вот как только она туда выйдет, то вас так немножечко и попустят, Тут произойдут какие-то перемены, у каждого они будут разные, свои, какие я не знаю. Но вот где-то в марте 2023 года ожидайте каких-либо глобальных перемен во взаимоотношениях с вашими партнерами, вообще в вашей партнерской среде. 25 произойдет новолуние в Весах, Весы для вас это третий дом, то есть какие-то обновления связаны, может быть, с транспортом, какие-то договора обновятся, что-то будет вот по теме третьего дома. Это еще могут быть взаимоотношения там с вашими соседями, близкими родственниками, которые не прямые родственники, там двоюродный, например, тети, дяди и так далее. Вот там в этой среде ждите обновления. Ну и закрывает месяц 29 числа. Венера переходит из такой сухой немножко эмоции девы в более интересные весы. Весы ⁇ это знак партнерства, когда в первую очередь учитываются интересы партнера. Поэтому, да. здесь, кстати, Венера в своем знаке, она будет проявляться максимально. Для вас это, опять же, ваш третий дом, так что делайте на него упор. Кто мечтает приобрести автомобиль, улучшить свои средства передвижения, то обязательно используйтесь этим периодом. Ну что ж, надеюсь, что месяц сентябрь будет у каждого из вас очень даже неплохой, даже приятный. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.